Вот вам свадьба в малыновке называлась. Вот эта здесь Что лес, там есть, Люда? <губят> есть? Нет, Не знаю. Вот так вот. Копка пала обезьяна себе. А Два козачка этих все. А что, выскоглази, да? Ну что, блин, поймать. Да подивись, видно. Копченые. Они, блять, чей в обнимку лежать. Твою мать. Борода. Пожарили. А ну шоткай у меня находится в педерацию. Возьми. А? Возьми. А? Возьми. Чурки, блядь. А да, он узкоглазится. Представители русского мира.